Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы попали на мой YouTube-канал. Да, мы продолжаем рубрику «Факты обо мне», то есть «Факты об о мне». Это мне, Антоне Савинове. И сегодня я расскажу вам о том, каковы были мои школьные годы. Начальной школы и средней. Вот, каковы были мои школьные годы. Ведь читается, что я про свою школу уже когда-то вам рассказывал, своей автобиографии, которую я когда-то уже снимал год назад. Если что, вот здесь, на под, вот здесь на подсказке есть. Вот, и сегодня я вам расскажу, каковы были мои школьные годы. Какие были у меня косяки в школе. Какие были разборки. Какие у меня были, э, как, так называемые... Каковы были мои пакости. какие и всех моих одноклассников, моей начальной школе и средней. Каковы были все пакости. Какие были проблемы, разборки. И там разное. Надеюсь, если вы, например, помнят. И сегодня я вам скажу, каковы были мои школьные годы. И сейчас мы будем перечислять факты обо мне, каковы были мои школьные годы. Погнали. Во-первых, сразу отмечу, что я в начальную школу, вообще в школу, в первый класс, я пошел в, в 6 лет. Да, я пошел в 6 лет. Конечно же, мой отец, мой отец. И там мой дедушка Были, конечно же, против Против того, чтобы я пошел в школу в 6 лет Меня, конечно, рано отдали в школу начальную Ведь я родился в Киеве ведь Я вам рассказывал в своей автобиографии Что я родился в Киеве На Украине, но я все равно русский Вот, и мама тоже русская, и отец русский Но это понятно, это не важно А важно в том, что я Рано пошел в школу, в 6 лет Меня рано отдали в школу И как бы мне не хватало Одного года детства И мне этот как бы год детства как бы нужен Но ну, там уже некоторые моменты, когда я проявил это вот самое Когда этот год детства уже было, где-то в 12 лет, 13 Там это уже было какая то Но впрочем я уже, конечно, с этим смирился С тем, что мне не хватало одного года детства Которого меня отобрали И вместо этого я в 6 лет пошел в школу начальную в Киеве Которая называется ШДС Калинка Сейчас... Раньше начальная школа, в которой я учился в Киеве, называлась ШДС «Калинка». Да, сейчас это называется ДУС э, номер 147. Да, на этом месте сейчас уже детский садик. А раньше была начальная школа первой степени. Там учились там, первые, вторые, третьи, четвертые классы. Да, там нас учили украинскому языку, там все было украинское, но не все, конечно же. Э, нашим классным ру руководителем нашего класса, класса А, в начальной школе ШДС Калинка в Киеве, когда я учился. Начальное образование мое Моим классным руководителям, как и нашим, нашим классе А. Классе А. У нас обычно, обычно классы в школе делятся на такие подгруппы, на такие так называемые буквы. Например, класс А. Например, 1А, 1Б, 1В, 1Г. Вот, 1В. вот Вы понимаете, Это чтобы как бы учителя не путались... А наоборот, разделяют классы, школьные классы, на буквы. Такие как классы А, классы Б, классы В, классы Г, классы Г. Ну, это понятно. Классы Д. Вот. И я в своем классе А, такой общей школе начальной, на классном руководителе моим, была Лариса Семеновна Вальчук. Ну, я не знаю, настоящая ее фамилия или нет. Скорее всего, Вальчук. Но ее настоящее фамилия была Лариса Семеновна Вальчук. Да. Она преподавала все предметы. Математику, рисование и украинский язык, который у нас в начальной школе на Украине назывался Ридномова. Да, родной язык. так и называется, родной язык. Но не важно. Вот. Нас всему учит. Ну, так вот. Впрочем, про свою начальную школу я вам рассказал. Теперь я вам расскажу. Каковы были мои школьные годы, какие были проблемы в школе, какие были минусы, какие были разборки, какие были драки, какие были косяки, какие пакости. А вот об этом я вам и расскажу, что было и в начальной школе, и в средней. Ну, так вот, первый факт, первый факт в том, что в начальной школе ШДС Калинка на Украине, моего начальное образование. когда я еще жил в Киеве с мамой и папой, и учился в начальной школе ШДС Калинки, заканчивал, там, получал начальное образование. Вот, и я вам расскажу, каковы были мои минусы в начальной школе, сперва. Ну, во-первых, были разные случаи, когда, например, один из случаев, когда там я косячил, там были разные минусы. Один из минусов был тогда, когда у нас, когда-то во втором классе, где-то ну, где как во втором классе, у нас был утренник с утра, новогодний или не новогодний. Вот, вот. и я думал, что это утренник пройдет и все. Перед самими, за... За... самими занятиями Вот Изначально я думал, что утренник у нас в начальной школе во втором классе пройдет И все пойдут домой Но оказалось, что утренник пошел с утра И потом начались после этого занятия Я раньше думал, что пройдут занятия И у нас будет потом утренник праздничный, на нашей начальной школе. И был такой случай, когда утренник закончился, потом я начал плакать, э, войдя в класс, и, и говорю, говорю маму, забери меня домой, я думал, что утренник закончится, и, и уже все пойдут домой. А потом уже начались занятия. И все. Мама меня, конечно, успокоила, и все. Но это понятно, что я думал, что у нас будет в один день, в, в, в моем втором классе, на моей начальной школе, в, в Киеве, э, будет... Будет просто школьное занятие сперва, а потом утренник. Оказалось, что утренник был с утра, а потом уже начались занятия. Но я, конечно, из-за этого был очень Я бы это все. То есть, вы... Ну, то есть, вы, конечно. Ну, то есть вы поняли то, что у нас с утра во втором классе в один день был утренник, а потом после этого начались школьные занятия. И я, конечно, расплакался, вам меня успокаивала, и все. Это один минус. Теперь перейдем ко второму факту. Ко второму. Ну и, конечно же. Второй факт. Факт в том. Сразу скажу, что в этом втором факте я расскажу то, то, что у нас в начальной школе, в начальной школе на Украине, в Скалинки, Калинки, который учил, закаживал там э, начальное образование, первые, второй, третий, четвертый классы, среди нас были мои одноклассники. Илья Чаус, э, Влад Маркушин, блин, такие фамилии вообще. И еще один из них были мои одноклассниками в моей школе начальный в Киеве, в ШДС-Калинке, был не только Илья Чаус и Влад Мар Маркушин, там были такие девочки, мои одноклассницы, как Диана Безбожна, у нее такая фамилия была Безбожна, боже, какие фамилии, а? И я еле их помню, такие фамилии были вообще, какие же странные фамилии, но все равно. И это я вам перечислю своих одноклассников из моей начальной школы ШДС-Калинки в Киеве, моего начального образования. Это были Диана Безбожная э Кирилл Головин, Илья Чаус, Влад Маркушин, э, кто там еще был, Влад Потепа, э, Влад Ратушин, там какая-то там Диана еще бы одна была какая-то, ну скажем, что она была э, Свенгородская какая-то там, ну какая-то Свенгородская, я не помню точно, там еще был какой-то там еще там Паша, там еще был какой-то еще кто-то, и все. И сразу дополню, что в те времена, когда я был толстый, и у меня был лишний вес еще в детстве, когда меня э, бабушка Эля откормила, конечно же, и кормила э, пряничком с киселечком, как говорит мой отец, когда я был толстый, это все было виной было, было всеми виной моя бабушка, Эля. Я, конечно, ничего не обвиняю свою бабушку Элю, которая зовут мою бабушку по отцовской линии, звать Элиза Попцова Иосифовна, как я уже рассказывал в своей автобиографии. Вот. И она меня, конечно же, там любила, меня там. Там, угощать, там, э, там, печеньками, конфетами, и пряничком с киселёчком, там, были такие случаи, когда я шалил, там, пряничек с киселёчком, там, еще взял две конфеты, потом три еще там, карман по хитрости, и все. Из-за этого, конечно, я поправлялся и толстел, да. Именно то, что меня, конечно же, девочки... Моей, в, в, в моей начальной школе ШДС Калинки в Киеве меня не любили. Я, конечно, я, я, я хотел себе найти девушку. вот саму, Сразу я напомню Именно оттуда все и пошло. То, что я давно ищу девушку. С самого раннего детства. То есть э, с детства моей начальной школы ШДС Калинки. Вот. И только самое главное, я хотел найти себе девушку. Я хотел себе взять себе там первую девушку, когда например, Диану Безбожную. У меня такая фамилия такие фамилии дурацкие вообще. Но все равно я хотел себе взять себе в жены Диану безбожную. То есть сделать ее как бы своей первой подругой, чтобы потом в будущем сделать ее своей девушкой. Но она, я ей, конечно, не нравился. Она делала, она вопела, делала вопли и от меня бегала. Я пытался это все, но ничего не вышло. Я даже пытался сделать еще и другую там, какую-то там софу там, какую-то еще было. Ну, общем меня девочки, конечно же, не любили такого толстого. И некрасивого. Это продолжалось даже еще и в средней школе, там, когда я поступил в, в пятый класс, там, меня тоже не любили. и все. То же самое, что и пацаны меня тоже боялись, там, иногда были такие случаи, когда они мне давали по, это самое, это, давали мне давали мне пенька, ну, вы понимаете, что это такое, когда давали подсрачник, вот. И, естественно, дело, потом меня, там, Оскорбляли, подставляли, потом, конечно же, мы оба были виноваты, охватывали от своей учительницы Ларисы Семеновны, которая нас не терпела, а наоборот, там, это самое, терпела нас, наказывала нас, там, ставила нам двойки за поведение плохое, и все, что потом я, конечно, охватывал от, от родителей своих, там, там, мне было стыдно, и все. Ну, перейдем к третьему факту. Третий факт то что я понимаю я конечно сразу, сразу напомню сразу скажу что у меня в начальной школе ЖДС Калинки в Киеве были конечно хорошие моменты были хорошие моменты там утренники особенно ребята скажу честно были новогодние новогодние утренники как у всех школ как во всех школах новогодние утренники праздничные всем дарят конфеты в коробках там разные сосательные разные там шоколадные карамельные там э, там конфет там коровка обычно такие а, продавались такие украинские конфеты куривка коровка она, они конечно типа сейчас такие конечно другие но они по вкусу и по на вид конечно такие э, все те же вот и сразу скажу были хорошие моменты у меня в начальной школе шеде калинки в моем начальном образовании были хорошие моменты были были и у меня были хорошие моменты. Я очень был с был тогда рад тому, что у нас у нас у нас были хорошие утренники новогодние. Мы радовались. Я потом приходил домой после новогоднего утренника со своей школы там там в третьих классах там в четвертых там и был очень довольный и рад. Особенно когда я в Киеве, когда еще жил с мамой и папой до своих 10 лет, до того как я закончил начальную школу. До того, как я перешел в пятый класс. Вот. Самое главное, то, что тогда я еще дома любил смотреть всегда Звездные войны. Да, я фанат Звездных войн. С самого раннего детства. Там 7 лет где-то. Или 8. Но не важно. Но все равно. Так же, как и мои одноклассники из моей начальной школы, там любили Звездные войны. Под названием Star Wars. Но не важно. Ну теперь к, трет к третьему факту. К тому, что у меня был, был, был такой то момент, когда... когда Мои одноклассники, пацаны, играли в такую игру. Не знаете, Мне такое чувство, что все пацаны вместо того, чтобы там играть в обычные игры, они надо, вместо того, чтобы там, играть там в машинке, они, они чаще всего играли в такие игры, как там там всякие там бандитов играли там, а то кто вот так стреляет, там начинает так вот складывать два пальцами еще, еще с таким пальцем вверху так вот иначе, так вот ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду", и все, они там короче там дурачились короче, короче говоря и все так вот так вот пс -пс -пс -пс", так вот дурачились там это там брали с собой там телефоны там там ставили звуки там пистолета и притворялись и думали играли как будто меня стреляют и все, потом же случилось такое, что я и все я был ни в чем не виноват и потом, конечно, мы потом, там, Илья Чаус, там, Кирилл Головин, там, и я были потом виноваты. Виноваты. Ну, конечно же, у нас были косяки, там, все меня подставляли, там, унижали иногда. Я иногда плакал, и все. Были у меня случаи, когда, там, это, когда я из, из дома при, принес свой, там, с, там сконструированную фигурку Лего, а все подумали, что это я взял из класса и своровал Лего. У них, там, у них просто в классе, э, в нашем, там, начальной школе, был там тоже Лего свой, который принесли. И они все подумали, что это, это все, что это я украл у них Лего и забрал. А на самом деле это был мой Лего из моего дома. Потому что просто тогда я еще жил в Киеве, там и учился в Киеве, в жд клинке в на начальной школе, когда я еще жил на Фучика, на улице Фучика и Улиса. Вот. И теперь перейдем к четвертому факту. А в конце видео мы все потом кратко объясним, то, что вам было непонятно. А теперь перейдем к следующему факту. Тому, что у нас когда-то в начальной школе ШДС Калиники в Киеве Вот, где-то, наверное, где-то в четвертом классе Или в третьем Но все равно скажу Что у нас когда был новогодний утренник Это, конечно, это, это, это был не мой косяк Это была не моя пакость Но я запомнил этот момент на всю жизнь И я его до сих пор помню, ребята Вот, и сразу скажу Короче Скажу, у нас был новогодний утренник Новогодний утренник Обычно, перед Новым годом. Это было где-то в, где в четвертом классе, да. <гас> Точно, я вспомнил, это был в четвертом классе, да. Короче, в четвертом классе был новогодний утренник. Обычно. У нас новогодний утренник обычно проходил там в музыкальном зале, также где и проводилась физкультура у нас на уроках, на наших занятиях. Вот, там где стояла и пианино, и разные обручи спортивные там, и разные там спортивные матрасы, и лесенки всякие, чтобы подтягиваться и качаться. Вот. У нас был новогодний утренник, в четвертом классе, там все дети танцевали, плясали, там были все в костюмах, там такие ряжные такие все красивые, там это, все танцевали там, развлекались там. То есть, имеется в виду, там, пели, там, читали стихи, там, потом была дискотека новогодний, новогодний утренник, там, Лариса Семеновна, наш класс, кл -к -к э, классный руководитель, сидит и наблюдает за тем, и радуется то, как мы все, э, там, у нас проводится новогодняя дискотека, наш новогодний утренник в четвертом классе. Но потом, потом, случилось такое, что один из моих одноклассников в нашем классе, я забыл, как его фамилия, но я его помню такого, как, как Саша. И также еще помню такого, как его друга, там, Влада Ильницкого. Блин. И еще такого, помню, которого я не упомянул, там, моего одноклассника, который дружил с этим Сашей. Это был Влад Ильницкий. Влад Ильницкий. Да. Блин, какая фамилия, а. Ну вот. Влад Ильницкий вместе с Сашей подошли к Ларисе Семеновне, к нашему классному руководителю наших начальных классов. Нашей, моей начальной школы ШДС Калинки. Вот. Подош... Нашего класса А. Подошли. И вместо того, чтобы сказать, Лариса Семеновна, пойдемте потанцуем. Надеюсь, вам скучно это. А они, не подумав, не подумав головой, прежде чем что-то сказать или ляпнуть, они сказали, Лариса Семеновна, пойдемте повеселимся. Эти слова, конечно же, Саши и Влады Ильиницкого не понравились Ларисе Семеновне. И Ларису Семеновну это разозлило. Вот. Ее это, конечно, разозлило. И она потом, после нашего новогоднего утренника, мы все вошли в класс, и она в очень ужасном и злом состоянии, на Новый Год из-за Саши и Влада Ильницкого, дала нам на Новый Год из-за этих вот самых двух идиотов, нам домашнюю работу на Новый Год, вместо того, чтобы мы все отдыхали. Я, конечно, тоже, я, конечно, не хотел выполнять домашнюю работу в Новый Год, потому что из-за каких-то двух идиотов, что это такое? Из-за каких-то двух идиотов я должен буду делать домашнюю работу в, но в новогодние каникулы? еще чего вот, но я, конечно же, не, не сдержался, не, не спрятал свой язык с зубами. И сказал Лариса что я не хочу выполнять домашнюю работу, Новый год, который вы мне задали из этих двух идиотов, Саши и Влада. И все, потом она меня записала, там, ну, конечно же, я потом в новогодние каникулы, там, конечно же, там, какую-то домашнюю работу выполнил, там, из своих, там, этих самых сборников школьных, там, дополнительных, там, к нашей математике, нашего класса А. Вот. И все. Я, конечно, там, там самому потом в себе сказал. Эх, не надо было бы. Надо было мне рассказывать о том, что я не хочу выполнять домашнюю работу, которую она нам задает из-за этих двух идиотов, которые потом разозлили Ларису Семеновну. Не надо было мне выполнять. Не надо было держать из за зубами. Ну, конечно, потом уже было поздно. Ну вот. Это ведь я узнал о том, что почему тогда Лариса Семеновна нам задала нам домашнее задание на Новый год после новогоднего утренника в четвертом классе, а. В а. Я когда-то потом спросил, Лариса Семеновна, почему вы тогда нам задали домашнее задание на Новый год в четвертом классе? Почему это так случилось? А потом она ответила, а потому что Саша и Влад Ильницкий Подошли ко мне и на нашей новогодней дискотеке утренники сказали: Лайф Семена, пойдемте повеселимся. И все. И они не подумали. Я вам скажу честно, потому что есть такое выражение: прежде чем что-то сказать или ляпнуть или сделать, надо подумать, что потом. И все. И они, Саша и Влад, вместо того, чтобы сказать: Лайф Семена, пойдете потанцуем. Наверное, вам скучно. Пойдете потанцуем. Пойдете потанцуем. Вам приглашаю на танцы это. А они не подумали. Головой и сказали, не культурно, по-хулигански, не подумав головой, оба, Саша и Влад Ильницкий, сказали, пойдемте повеселимся, и все. Мне, конечно, было стыдно. Потом, конечно, весь наш четвертый А, конечно, сказал им, спасибо вам, Саша и Влад Ильницкий. Нам потом сказали, спасибо вам, устроили на Новый год. И все, вот так вот оно и случилось. Один из фактов того, что из каких-то двух идиотов нам потом задали домашнюю работу на Новый год, после новогоднего утренника. Из-за того, что они ляпали что-то, не подумавши. А теперь переходим к пятому факту. Следующему. А теперь я перейду к средней школе. Когда я уже в 10 лет переехал со своими родителями в Крым. Сюда. Вот. В 10 лет. За год до... За, за год до ужасных происшествий на Украине. Евромайдана. Я приехал сюда в Крым в 10, в 10 лет. Чтобы учиться здесь в средней школе в России. Вот. И самый важный факт. Того, что в пятом классе у меня тоже были косяки в, в средней школе, которая называется 13-я школа, которая находится у нас здесь в городе Феодосии на Федько, если, если кто знает, а там, где Крымская улица, и там поворот, перекресток, и там есть улица калинина федько И, и 13-я школа МБО. МБО. Есть такое понятие. Я это не, не перейду, но, скорее всего, ну не важно. Я не в этих названиях не секу. Но перейду к следующему факту. Потому что у меня в пятых и шестых классах были свои косяки. Вот. У нас были там разные там. Там мои одноклассники меня тоже не любили те же, из-за моего лишнего веса, из-за моего, так сказать, меня называли там жердяем, толстяком, и все. Там, за мной бегали, травили меня. Я терпел травлю и все. Потом тех, конечно же, там. У нас были косяки, конечно, на моем среднем классе А, в пятом А, в 13 школе, в Феодосии, здесь. Вот, у нас были такие косяки, когда э, Максим Максимильян такой мой одноклассник, Максимильян у него такая фамилия Максимилиан, он даже сломал стул. Потом о, о том следующем на его месте сломал стул на другой партии. Там Геннадий, какой-то там Гена, там, какой-то его фамилия, я забыл. Семченко вроде как. Ну да, Семченко Геннадий, я вроде так его помню. Вот, потом еще и, и Саша Лубко, у которого инстаграм такой называется. Я не могу его сказать название, потому что это все-таки неприемлемо. Вот, название, как он даже, ну Саша Лубко, он тоже сломал стул. Потом я, так вот, и, сам, и самый главный факт, какой, какая у меня была подстава и унижение оскорбления в моем пятом А средней школе. То, что когда я пришел на занятия утром, перед занятиями случилось такое, что в, что Саша Лубко меня подставил. Подошел к моей партии, взялся за мой стул и сломал мне стул. Но потом все начали, конечно, меня на ну, меня сманывать в вину, что это я сломал стул, что это я сломал стул. И все. Но это не я сломал стул. Это вместо него. Даже сам по себе э, один другой сказал, что это, что это не Антон сломал стул, а это сделал Саша Лубко, который, который сломал стул до него. Я, конечно, ломал стул, там, конечно, был случай, когда он там сломался и погнулся. Потом, конечно, мастер приходил, и его там, там, все, там сварил, там, и, и... Ну, короче, починил стул. Такой был такой случай, когда Саша Лубко в нашем пятом А, средней школе, тринадцатой школе, просто взял и подставил меня. И вместо меня сломал стул. А потом другой начал говорить, что это не, что это не Антон сломал стул, это Саша сломал вместо него. И все. Это было в 2013 году. Когда я учился еще в 5 А. Ну вот. Меня потом, конечно же, из 6 класса, когда я закончил 6-й класс, в 13-й школе, меня, меня потом, конечно же, перевели из 6 класса в 7-й, в другую школу. В ГБО, РК, Феодосийскую санаторную школу интернет, которая находится здесь, на Симферопском шоссе. В городе Феодосии. Вот. И здесь, конечно же, все эти события и косяки, конечно, не остались позади. В 7 классе и самое важное, перейду еще к следующим фактам. Фактом того, какие у меня были пакости и минусы в моей школе, когда, я, это, когда это были 7, 8, 9 классы. Когда меня перевели из другой школы, 13, в другую, в санаторную. Там, где уже не классы ни А, ни Б, не В, ни Г. Обычные классы. Просто 7 классы, 8 классы. Без каких-то там, без, без букв. То есть, такие. То есть, это, это как бы такие школы, как бы не общие такие. Санаторная и интернат. То есть, имеется в виду, что такие... Там, где классы не А, и не Б, и не В. Обычная, такая обычная школа. Такая, просто седьмой класс, восьмой класс, девятый класс. Без А, и Б, и В. И все, переходим к следующему факту. Фух. Следующий факт. Что, что в седьмом классе, когда я поступил в седьмой класс, конечно же, минусы, конечно же, не ушли. Это... Ну, вы понимаете, что без минусов, конечно же, не обошлось в седьмом классе в школе-интернате. Был такой случай, когда я взял и случайно произошел ущерб. Я взял и разбил стекло в актовом зале. Был такой случай. Даже если, меня смотрят сейчас, даже если меня сейчас смотрит вот Семеняга, он все равно, если напишет мне в комментариях такое, если ты смотришь это видео в Силоват, то ты напиши мне в комментариях, что это было правда В том, что я когда-то в актовом зале, когда я перешел в, в седьмой класс, перейдя из другой школы в другой, в санаторную школу-интернат на Сиропском шоссе, был такой случай, когда я взял и разбил стекло в актовом зале. Но, конечно, потом там мастер конечно там поставил новое стекло, и мама в благодарность ему там заплатила денег. Вот и за починенное стекло в актовом зале, которое я разбил. Вот. Я разбил стекло. Потом, конечно же, наш классный руководитель, математичка, замулина... Э, как ее там звали? Как я тут? забыл? Да, я вспомнил. Нашего классного ру руководителя в моей... Да, нашего классного руководителя в нашей э, санаторной школе-интернате, который я потом перешел, чтобы закончить 7, 8, 9 классы, звали Замулина э, Надежда Ивановна, наша, так сказать, математичка. Вот. И она, конечно же, начала меня таскать там к директору, там, заучу, чтобы рассказать все о том, как я разбил стекло в актовом зале в 7 классе. Вот. И потом же, конечно же, там, я пришел домой, и потом, конечно охватил от родителей, от отца, там, который потом напился и начал там меня бить, чтобы я потом не, не, не говорил козюков. То есть мой отец, конечно же, меня так, вы знаете, меня отец, мой отец, мой отец, конечно же, меня так начал воспитать так, как бы одновременно и в воспитательных целях, и не очень. Вот там, когда он пришел, когда там, в таком нетрезвом состоянии, и однажды меня побил, ну, не сильно, вот, за то, что я разбил стекло. Вот мама меня просто наругала и все отец меня начал просто там побил там это все я потом плакал там и все или там это все, все это стерпел и все но я там потом конечно в школе в школе там всем там рассказал там учителям то есть начиная со, со своей э, учительницы математички а также директору что мой отец за, за каждый мой косяк меня бьет смертельным боем потом те позвонили моему отцу и отец, отец мой был, был в шоке вот и потом я пришел домой и и потом отец меня начал спрашивать, с чего ты решил, Антон, что я тебя бью? И потом начал дополнять. Но ну, это если ты, конечно же, там что-то сотворишь какой-то косяк, так конечно, ты и здесь нельзя уже будет идти с уставшими ногами расстроенным и все. Ну это понятно, что я, когда я перешел из 13-й школы в другую, с школу интернат, когда я перешел в седьмой класс, был такой случай, когда я разбил стекло. Но был еще один случай, когда один мой одноклассник в нашем седьмом классе Вадик Домбровский. Вадим Домбровский. Однажды взял, он меня отобрал карандаш. Оторвал карандаш мой. Э, такой карандаш простой. И взял и метнул меня. И он попал потом мне в глаз. Я не помню какой это был глаз, но по-моему вот этот. Он попал мне прям в глаз, вот сюда. И у меня потом был как бы поврежденный глаз. Но не насквозь. У меня была просто как бы рана. И у меня потом в глазу текла кровь. Потом меня конечно отвели в медблок. В медблок. И намазали мне мазью глаз, чтобы он заживал. Потом поместили меня в изолятор. И все. Я там, это пробовал там в медицинском изоляторе нашего медблока, в нашей школе-интернате с натоном в седьмом классе. Я потом там почти все занятия, почти, кроме там, там, все эти, третий, четвертый, пятый, шестой, там, седьмой, пробовал в изоляторе. Вот. И потом меня мама забирает, там я пообедал, конечно, в школе. И потом мама меня начинает забирать, потом, по потом приходит в класс и начинает говорить моему однокласснику Вадику Домрос, который метнул меня э, там простой караш, говорит, а ну-ка быстро, давай мне телефон своей мамы, я буду ей звонить и жаловать на тебя. Потом Вадик Домрос говорит моей маме, вот, и говорит о том, что не у у я не могу вам дать телефон моей мамы, вам. У меня мама неадекватная, и все. То есть... Получается, вот вы представляете, что было бы, если бы Вадик Домбровский бы дал бы телефон своей мамы, своей мамы, моей маме, которая начала просить Вадика Домбровского звонить это ее телефон, чтобы она потом поговорила с ней за то, что Вадик Домбровский кинул меня, простой карандаш в мой глаз. И все. Это был бы полный трендец. Ну ладно, переходим дальше. Были-то были у меня случаи костяки там, и впрочем, переходим к следующему костику. Переходим к следующему факту. В том, что когда-то в восьмом классе, восьмом классе, я, конечно, сразу скажу, что я, конечно же, в своей школе вообще, когда я потратил все 11 лет на то, чтобы закончить школу, всю причем, я, конечно, учился одновременно, и на тройке, и на четверке, и на пятерке одновременно. Были, конечно, у меня там, конечно, двойки, там единицы, там колы, я потом, конечно, все эти неуды исправлял. Но ближе к делу. К тому, в том, что в восьмом классе, в восьмом классе, когда я уже потом этой, продолжал учиться в этой ГБУ РК, в финансистской санатурной школе-интернате, я перешел в восьмой класс, которому уже было все трудно учиться. вот. Я закончил, конечно же, первую четверть в восьмом классе в санатурной школе-интернате. Очень плохо. Но ну, не совсем плохо, у меня было пять двоек по математике, по, ну, то есть по алгебре, по геометрии, там, по общесознанию, по географике и по физике. У меня, были, у меня было пять двоек, которых я потом в конце восьмого класса исправил. Все... Все-все-все исправил. Вот, там, на тройке. Вот. И, конечно же, потом я охватил от матери там ремня небольшого. За пять двоек, там, в первой четверти, в восьмом классе. Мне даже потом отец там дома начал говорить моей маме, что мой. Потому что Антон маленький для восьмого класса. Маленький. И все. То есть я после лета 2016 года, после летних каникул 2016 года перед восьмым классом, вот, я, конечно же, просто не хотел учиться, потому что лето было хорошим и радостным. И все. Я, конечно, исправлял неуды, там, там, бегал за учителями, там, чтобы я там. Чтобы я исправил все двойки на тройке хотя бы там удовлетворительной оценки. И все. А теперь приходим к следующему факту. Следующий факт заключается в том, что в декабре.. В декабре 2016 года, перед новым 2017 годом, я, у нас, конечно же, был тогда в декабре 2016 года, перед новым 2017 годом, у нас был э, снег. Моя мама уехала в Киев на курсы и я остался с отцом здесь вот, дома. И все. Я заканчивал вторую четверть в своем восьмом классе в той же школе, э, Сантурной школе интернате, ГБО Рике, на Сеферумском шоссе. У нас был скользкий лед и снег, было холодно. Наши пацаны там, был, конечно, там, у нас там был стадион, и на стадионе был как бы подъем, тропинка, как, когда ты поднимаешься вверх, как, типа как холм. Можно считать, как наш стадион на ГБО Рике, Фелисийской Сантурной школе интернате, стоит как будто на холме как будто на таком горбу, и все. И там была такая как горка такая, типичная, которая была замерзшая. И на этой горке, это на этом как, как бы спуске и подъеме со стадиона, и как, и, как и подъеме, я, конечно, там сломал ногу. Я в школе, в восьмом классе, в декабре 2016 года, в канун но 2017 года сломал ногу. У меня был перелом малоберцовой кости. Мне там загипсовали ногу, там я потом лежал весь Новый год, Новый 2016 год в гипсе. У меня был гипс. Но потом эта нога у меня, конечно, срослась, я снова начал ходить, конечно. И снова начал ходить в школу, там Ель старался, там это. И все. Только, только представьте себе, каково это было в декабре 2016 года. В кону нового 2016 года в школе. Это даже потом, когда у нас было перед весенними каникулами в 2016 году, когда я, только когда у нас была третья четверть, которая была самая ответственная и самая длинная и долгая. Было собрание, в котором наша математичка, классный руководитель, рассказала все моей маме, как это было. Как я на горке, на подъеме, на стадион наш. Там, где можно было играть в футбол. Вот. Про то, как я там сломал ногу. Меня, конечно, один, конечно же, старший классник подтолкнул. И я, конечно же... Сломал ногу. У меня был один ботинок не зашнурованный, я бац и, сл и сломал ногу. Там просто она повернулась, и потом я упал. Потом я думал, что встану, и мне со мной все хорошо. Потом оказалось, что у меня сломана нога. Меня довели до медблока наши, пацаны, меня там начали, там пришел мой отец, и все. Потом он меня отвез в больницу, которая рядом с нами здесь, вот на этом самом, на Володарке. И все. И мне там закипсовали ногу, я потом лежал весь новый 2016 год в гипсе. Потом мне сняли гипс, и я. Снова ходил, как прежде. И все, это было ужас. Особенно, когда мой отец, когда я уже был в гипсе, тащил меня на своем горбу э, до четвертого этажа, когда я когда я не мог идти. Когда я залез на папин горб на спину, точнее, залез на на спину отца своего, который меня тащил с гипсом, с загипсованной ногой, которая только начала срастаться, вот, донес меня до четвертого этажа на спине. И все, что я смог это дойти, потому что я не мог идти. Ну вы поняли, короче, что мой отец донес меня на спине на 4 этажа в тот день, когда я сломал ногу и когда мне загипсовали ногу. Переходим к следующему факту. Ну и скажу следующее: В том, что под конец 8 класса, под конец 8 класса, в той же школе в ГУБУРК Реке средней школы интерната. Вот я помню, когда. Когда 25-е. 25 мая 2017 года, последний звонок 2017 года, когда это был конец восьмого класса, я представляю, какой-то это был счастливый день. Это был счастливый день в моей жизни, как и, наверное, у всех. Когда 25 мая 2017 года, когда я закончил восьмой класс, в канун лета, это был самый счастливый день в моей жизни. Вообще. Я был рад. Потом, конечно, с мамой, своей, со своей мамой, после последнего звонка 2017 года, после 8 класса, я, конечно, потом 25, конечно, в этот же день пошел с мамой на фильм «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Вот, в кинотеатр. В кинотеатр Крым тот же. Вот. Ну, потом, естественно, вот так случилось. Вот. Ну, потом же, после летних каникул 2017 года, естественно, что лето 2017 года, это было, конечно же, самое лучшее лето э, в моей жизни. Самое веселое. Вот, и потом, когда я перешел в 9 класс, и начал заканчивать, как бы, 9 класс, это был мой последний класс и последний учебный год, э, там, в моей, в моем в школьном образовании. Я закончил 9 класс в, то, в той же школе, э, в школе-интернате, вот, и... Естественно, конечно, в сентябре... В сентябре. Ну вот. И, естественно, считается, что в сентябре 2017 года мама моя, у меня обнаружили сахарный диабет, когда у меня был высокий сахар. Я потом, конечно же, решил прервать свой учебный год. Нет, конечно, все мои одноклассники и одноклассницы в моей школе-интернате, конечно, в 9 классе учились, конечно же, продолжали учиться, кроме меня, когда я заболел сахарным диабетом. В сентябре 2017 года. Мама меня отвезла... Симферопскую больницу, чтобы я там, конечно же, там начал вылечиваться. А пока мои, все мои одноклассники из моей школы-интерната учились, я лежал в Симферопской больнице в Симферополе и лечился от сахарного диабета, которым я заболел в первый раз в сентябре 2017 года. Потом я, конечно, в октябре 2017 года вернулся в свою школу и продолжил учиться. Ну потом, конечно же, в мае 2018 года я закончил школу, 9 класс. Вот. Потом начал работать. Впрочем, я вам рассказал все мои минусы и то, что происходило плохое в моей школе вообще. И в начальной, и в средней. И это были факты о том, какие были минусы и косяки и пакости в моей школе в общем. Вот. А теперь все кратко, если вы все не поняли. В том, что в начальной школе были подставы, были унижения, оскорбления, травля. Вот. Что потом, конечно все охватывали там от, от всех от родителей, особенно когда были родительские, собрания, особенно часто в начальной школе. Особенно даже были даже родительские собрания и в средней школе моей, которую я перешел в 13-ю школу здесь, в Крыму. Вот, тоже были подставы, унижения, травля, там, там, всякие там, всякая-то беготня по коридорам и по классам, и все эти дурацкие игры, и все, а потом еще и в Санторной школе-интернате, которую я перешел в 13-й, там, чтобы закончить мои 8-9 классы. Тоже были косяки, беготня по классам, беготня по улицам, приключения, это, приключения, разборки, драки там, подставы разные. Особенно, когда в моем классе, когда моя доклассница э, Настя Ласточкина, восьмом классе, только это было за месяц до, точнее, за, где -то за несколько недель до, до окончания моего восьмого класса, до последнего звонка 2016 -го года, вот, был такой случай, когда Настя Ласточка взяла, и у меня весь портфель с моими там учебниками и тетрадями и отнесла в женский туалет. И все. Потом, конечно же, мне вернули. И все. А потом, конечно же, это было перед уроком музыки. И все. Ну, впрочем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, следите комментарии, какие у вас были школьные косяки и минусы в школе, в общем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. И, я надеюсь. Я еще буду снимать рубрику Факты обо мне. Это было видео о том, как я рассказывал о своих минусах и косяках, и проблемах, и, и школьной жизни. В общем, всем пока. Ставьте лайки.